Что делать на сайте если человек взял листок зашел на сайт а там этого ничего нет значит он буклет выкидывает или листовку и, и все и забывает что делать на сайте если это буклет акции обязательно страничку отдельную, обязательно какой-то баннер или что-то новость то есть и там и там должна быть одинаковая информация если человек взял листок он его, вы знаете, через 10 минут или там через день выбросит. Он потом зашел на сайт, а там этого ничего нет, значит он буклет выкидывает или листовку, и, и все, и забывает. То есть и там, и там.